Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале МерМелКон. Меня зовут Никита. Продолжаем играть в Elden Ring. Встань, пожалуйста, и пойдем. Как играть вообще? Я уже тоже давно не записывал. Это так бить. Это так бить. Это, это так бить. Это блок. Ну все, мы все знаем, да? Перекатики на кружок. Прекрасно. Крестик-прыжочек. Сейчас мы этих чаек тут порубаем. А, значится, значится, там где-то внизу, где-то там далеко, далеко валяются просранные наши 16 тысяч душ. Пойдем как бы над, над ними поплачем. Э! Ты, пес. Я могу в него кукри какие-нибудь кинуть. Могу. Нас, Ой, нормально ему-то кукря. Ты что делаешь? Я же кукрю поменял. Так, ладно, это слабак. Это слабак. А, что касается нашей карты с тобой, я-то думал мы с тобой такие классные, вот этого я, я про него помню, я про него помню Я думал мы с тобой вообще четкие пацаны, классные ребята здесь все нашли А оказывается, оказывается оказывается нихера, ничего подобного, И это неправда. Оказывается мы очень-очень много чего пропустили так, ладно, я пропустил сейчас... Как, блин, с этим... Цитив... Дурной, блин! Блядь, я не успел его остановить. Брось, каку! Да, блин, неудобно, подожди. Дай попью. Как играть вообще? Я управление прям очень сильно путаю. Ладно, окей. Так, так. Где эта херня еще летает здесь? Вот она, вон она, вон, она, вон, она вот так на, на, навстречу просто. Ай, не достал, не достал, тихо-тихо. Ай, ладно, ай, не достал. Ай, сейчас достану. А вот сейчас достану. Ладно, окей, окей, окей. Окей. Ладно, окей. Просто вот так. Хотя я блок хотел поставить. Все, я во всех кнопках путаю, все. Как скиллуха потеряна. Скиллуха потеряна, навык утрачен. Подожди, давай начнем сначала. Давай начнем сначала, мне не понравилось. Мне не понравилось, как мы с тобой начали. Давай, а, как бы все, вот сейчас, со всеми восстановленными хп. Со всеми восстановленными, а, так сказать, навыками. Вспомнили мы, что, как, зачем и почему. Просто влетаем, даем люлей всем вот этим товарищам. Ага. Сейчас, ага. Так, опа Ага, не получилось. Ладно, вот так получилось Так тоже нормально, в принципе Так, а, перо штормового ястреба Маховое перо Так, а, во-первых а, Во-первых, лови кукрю Ты Во-вторых, лови кукрю ты Так, тихо В-третьих, я беру Так, вы, если залпать, я Олега подолую все. А, по очереди А, меня сейчас завалят Слушай, слушай, слушай, слушай, прикол Ага, окей, окей, окей, окей, Окей, ляха. <связав> <связав> так, ладно, <связав> ладно. Не особо, не особо ситуация изменилась, но, допустим, допустим, как бегать, как бегать, бегать кружок удерживать, все вспомнил. А, так, про то, что мы пропустили, про то, что мы пропустили, мы к этому вернемся, но потом. Я не знаю, если мы успеем дойти до босса, про который, блин, уже все. Я, я знаю, что за босс. Я как бы спойлеров нахватался, блин, вот эти все спойлеруны, Спойлерилы. Спойлерщики. Так, ну вот там вот прям чувствую подставу. Ну, конечно. Ну, конечно. Что же там, если не подстава? Не попал. Ну и он тоже не попал. Ладно, окей. Подожди, подожди, подожди, а как блок ты делать? Как блок? Я же делал блок. Это что такое? А, блин, я меч э, схватил одной рукой, да, дурак, я понял. как, как, как, как, как, как, как, как, как, как, нет, не так. М -м -м, блин, а как, как, вот как, да? а, вот все, все, все, как, как, как, как, как, как, как, как, как, как, Снечный камень. Ну, пойдет. Нормально. А, знаю, что за босс. Знаю, кто такой. Не помню, как звать. Фамилии тоже не помню. Отчество тем более. А, первый, как говорится, основной сюжетный босс в игре. А, если мы с ним справимся сегодня быстро. И вообще дойдем, если мы до него сегодня. То мы с тобой, в принципе, можем пойти и начать... А... Что это было? Что-то упало. Ну, как обычно. Как обычно, сажусь записываю, все падает, все рушится. Так, вот так вот. Так, сегодня мы будем тупить много, потому что мы, я, в том числе, ну, ты тоже, возможно, чуть-чуть уже и не помнишь, что-то как. Вот эти штормовые ястребы очень опасные типы. Внизу вон что-то много всего. Вон чувак, вон чувак ходит, доспехами гремит ходят, службу несут. Вот тут какой-то мостик. Можно, наверное, спрыгнуть. А там куда-то, наверное, есть проход. Давай так и сделаем. Ладно уж. Ладно уж, спрыгнуть, Ничего страшного. Кукри. Кукри. Кукри или кукри, как правильно. Так, ну туда это смерть. Поэтому заходим сюда. Тут надо спрыгнуть вниз. Опачки. А ч это засветилось в боку? Смотри. Хватит меня пугать, засранцы. Так, и ч? О! А ты кто? Мужик в мешке. А, или это торговец? Нет, а, это не мешок, это шляпа. А, рад встрече. Приятно познакомиться. Меня зовут Розер. я чародей. Как легко догадаться. Я ищу в этом замке кое-какую мелочь. Когда не приходится удирать от охотников. Но довольно обо мне. Что привело тебя... Тебя, замок Грозовой Звезд? Это место кишит охотниками на погашших. Они жертвуют нас своему господину. Одержимому. Приращенному что-то там. В общем, если бы не одно дельце, я бы сюда не ногой. А во Годрик, зовут чувака. Явно... А, ясно. <с> ясно, ты хочешь одолеть Годрика и забрать великую руну, я прав? Ну, наверное. Значит, они посещают тебя? Видение благодати. Что ж, наслаждайся. Пока можешь. Я погаше, как и ты. Вот только, в отличие от тебя, у меня давным-давно-давно -давно -давно не было этих видений. Однако, я никогда не забуду, что чувствовал, когда впервые оказался в Междуземье. Я знаю, насколько... Э, несколько магических боевых приемов. Хочешь обучиться одному из них? Я ведь тоже погаша, некогда ведомой благодатью. Так что я с радостью помогу тебе, если позволишь. Сколько? У меня 16 тысяч нету, мужик, прикинь. А наделяет оружие свойствами и навыками. Это классно, наверное. Наделяет оружие свойствами и навыками. А, наделяет оружие свойствами и навыками. Это, наверное, стрелять... Пепел войны, пепел войны. А, это пеплы. Еще и войны. Так, а ч ⁇ а ч ⁇ а ч ⁇ а ч ⁇ а ч ⁇ а ч а ⁇ у нас с а У нас магия никакущая, мужик. Давай потом. Я тебя запомнил. Я тебя запомнил, я к тебе вернусь. Когда будут деньги, когда будет магия, там колдунство прокачано. вот и всякое такое. Ага, мужики. Ага. Так, это просто сквозной. Мужики спят. Проспайся. Так, я просто проверил. Ну, вроде, вроде теперь точно спят. Так, ладно, идем дальше. Идем дальше. Куда-то сюда мы, мы бы оттуда спустились, да, просто, да? Да, да. Окей. Бляха, муха, смотри, какой мужчина. Идет, блин, идет, идет, вообще не боится. Бляха. Ага. Нихера себе ты. Так, еще разочек. Еще разочек быстрее. Пиздец. Пиздец. Да тебе-то что надо, мужик? Ты-то... А, он напаш <с> ⁇ меня. беги Беги просто, беги. Да просто, беги. Просто беги сейчас, просто беги. Не надо ничего делать. Надо просто бежать. Надо просто бежать. Теперь. Теперь. Бляха, не, не крестик же, это ж не Bloodboard. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Надо перегруппироваться. Надо перегруппироваться. Как быстрее, как быстрее. Вот так быстрее. Он идет за мной. Бляха, идет, идет. Окей, окей, окей, окей. Это отлично. Это отлично, что он идет. Так, все, все, все, все, готовимся. Готовимся, готовимся, готовимся. Сейчас ползет, ползет, ползет. Давай. И Один. И второй. Бляха. Так, опа. Тихо, тихо, нормально, нормально. Опачки. Мужик, ты поможешь мне его победить, нет? Он спрыгнет ко мне. Он спрыгнет или обойдет? Он спрыгнет или обойдет? Что он сделает? Я слышу его. Ага, понял. Понял. Ага. Окей, окей, окей. Ловлю в проходе его. Ты, дядя, лопилка вы! Хе-хе-хе-хе, Я живой! Ты чё сел-то, я тебя садок? Тихо встань! Блин, какой, блин, как я ненавижу, а? Тихо, окей. Да, блин! Пиздец. Пиздец, да. Зажал. Блин, я не думал, что это... Я, я, встр... я не думал, что такое жесткое сопротивление встретить. У меня проблемы, блин, с обычным мобом. Какие нафиг боссы? <laughs> Какие могут быть боссы? О, блин, как я не люблю этих латунных пацанов, блин, вот эти латунные рыцари. Как, как их еще можно назвать? Ну, они, блин, прям брони им на все похер, они шавят прям за всю херню. О. Так, ладно, это наш э, челлендж на сегодня. Надо вот этого дядьку победить. Надо победить этого дядьку. А, интересно, мимо орлов можно пробежать? Да, верно, можно. Только осторожно. Если... Ну, Наверное, как мимо их осторожно пробежать? Этот дядька ходит вот тут. Вон он ходит. Да. А! Подожди, что я делаю? Лови. сука. Блин, не получится. А у меня лук-то есть, кстати говоря. А, понятно. Лук как бы есть, но как бы... Как бы... Ага. Да тихо, не переключай. Ага. Ага. Окей. Нормально. Заблочено. Дальше. А, -а, а, страшно. Ага, мимо, мимо. Ой, красава. Прям, прям красиво сделали, пацаны. Прям все за меня, все за меня, все вы, вы лучшие, вы лучшие, ребята. Я в вас верю. Там вот сидит еще одна чайка, но как бы мне на нее похеру. Поэтому идем дальше. Что такое? Все нормально, не, не паникуй меня там. Та -тара -та, та -тара. Так, окей. Окей. Так, что у нас с кукреми? Давай закидаем их кукреми. Вон того, в первую очередь. Лови. Ага. Ага. Ага. Ага. ага. Так, теперь. Теперь. Все по плану. Все по плану. Давай, давай, давай, давай. Ляха. Правильно, правильно, правильно Иди отсюда <смех> <смех> Тихо Ой, красиво, красиво Ой, как же классно Ой, как я люблю, когда я их просто пизжу Оооо Вот это я дал Вот это я дал Офигеть! Сам в шоке себя. Вот это я закомбил. Вот это было классно. Согласен. По-моему, я молодец. Меня стоит похвалить. Это было почти профессионально было. Единственное, почему этот мужик не помог мне, когда меня тут пиздили, он там просто мы погаши и там должны держаться вместе, ну условно, вот это он говорил. А как это, как что, так все, да? До свидания. Особо я и не нужен, да? свидания Так, ладно, что у нас дальше? Дальше неизвестность, дальше неизвестность, дальше какие-то там пацаны внизу ходят что-то там делают. Интересно, перед боссом будет благодать. Было бы неплохо. Так, вот этот, вот этот мужик встанет. А, нет, я же его кукрями закидал. Я его закукрил. Опа. Проход закрыты Вон там. А как? Ну, отсюда я не допрыгну, наверное. Так, а, секундочку. М -м -м, не так. Крыс слышу, сука. Ага, окей. Окей. Ага, окей. Буду ходить с блоком, вообще пофиг. Тихо, тихо, я паникую. А, огонь. Ага, спасибо. <с peut -être> вообще огонь. Так. Я просто не хотел бы снова сражаться с этим... Молодым человеком. Ну, вот этого я вижу. Это тяжело, как бы, но он уже как бы прям. Прям лег тяжело, прям. Секира Чего? Кто там буянит? А Чего, блядь? А -а -а -а. <с Puppy> Понятно все. Да эта шкирня неубиваемая. Ее нереально убить. Она бессмертная. У нее... Ага, еще и вон Пацаны помогают. У нее реально здоровье, как я не знаю, как, блядь, угодила. Ага, ну да, точно. Я ее не завалю. Не, это без шансов. Вообще без вариантов просто. Так, интересно. Интересный поворот. Не особо он не нравится. Блять! И Олега позвать нельзя. Ну иди и ли ты там встал. Блин. Ага, окей. Охуеть, охуеть, да, молодец. Да, а -а -а. Я офигею. Я думал. Я-то думал. Я-то думал, когда мы сюда пойдем, мы будем уже сильные, могучие, блин. Непобедимые, перекачанные. А нам тут дают пиздюлей просто только в путь, блин. Вообще. И, по-моему, я так даже... Во время изучения открытого мира. Не, не, блин, это какой. Не хочу говорить такое слово. Не, не, не, не сдавал позиции, скажем так. Хотел сказать слово, менее приятное моему, как бы, вслуху, но. Давай попробуем пробежать. Оп. Э -э -оп. А, блять, заделал! я забыл про третьего. Та -та -та -та, -да. та, -та, та та та та та Оп! И я здесь! Отлично! Отлично! Дальше как быть! Тех, кто, пацанов, хер пробежишь! Ну, давай. Да не хватило! Окей, окей, окей, окей. А, справились кое-как. О, кузнечный камень с него упал неплохо. Кое-как справились. Я думаю, все, второй раз не получится. Но вроде что-то как-то получается. Так. У меня есть еще вот такие кукри. Они типа посильнее, наверное. У меня есть еще всякие смазки, хераски, блин, там, намазываться. Нормально. Что-нибудь пойдет? Мне ничего не дали. Жлобы. Так, а, то что там мужик внизу Я его точно не победю Это прям К бабке не ходи, к точнее Опять я говорю к бабке Конечно же к гадалке Так, ну с ним тут а... Окей, окей Еще разочек а! Быстрей Блядь, блядь так, тихо, окей. Не скидывай меня! Охуенно. Может ты... Боже ты... Пиздец. Тихо. Еще? Как же жопа горит, блин. Блин, прям, прям вообще. Давно, давно я не играл в Elden Ринг. Давно у меня так не пригорало, ох. Прям подгорает, прям припекает, я бы сказал. Нет! Ну нет, я не хочу. Он идет сюда? Нет. Нет, он не пройдет, он слишком жирный. А, он уже сквозь стены машет. Блять. Блять. Блядь. Я не вижу его. Где он, блядь? Он отмечается, нет? И молодой человек, вы что-то хотели? Блять. О шорткат, да? Сука, активирую шорткат. Фу, блять. Не могу, не нет слов, одни, блин, маты. Ну да, это шорткат, вон благодать. Отлично. А если я... Мм, мне надо сейчас пробежать по баррику. Знаешь почему? А, тут орлы, собаки. Я там, я же упал, я там в одну комнату не зашел, а потом зачищать этого, блин, пикинера, блин. Как это, вот, секиры. У, блин, всяких воинов же есть свои какие-то обозначения. Вот эти вот все. А где чайки? Куда делись? Упали? Разбились? На смерть? Классно. Не, меня это радует прямо однозначно так ну сюда как бы можно упасть но Опа. молодец о молодец спасибо спасибо всем спасибо все расходимся так ну я думаю ты понимаешь зачем мы идем туда а потому что с тем опять копейщиком драться не особо хочется я так понимаю просто там комнатка она тупиковая там просто в ней что-то есть и каждый раз, ну, просто подниматься сюда будет как-то глупо. Я просто пробегусь еще разочек. Потрачено это, так сказать, время. И мы с тобой спокойно здесь все заберем и со спокойной душой уйдем. Тут же больше никого нет. Не, он тут был один. Вот, сундук, вот сундуке что-то классное. Телепорт вряд ли здесь будет, это слишком глупо. Да хватит, пожалуйста, там... Вуаль ложности. Чего? Чаво, блин! Чаво! Как посмотреть? Какая вуаль! Какой ложности? Вуаль, вуаль, вуаль, вуаль, валь! А, позволяет слиться с окружением, тратит очки концентрации. Ага! -а. А, они тут есть проход. Окей. Okay. <laughs> в смысле, зачем это? же бессмыслица. А, я, кажется, догадался. Это, походу, если в твой мир вторгаются какие-нибудь фантомы. Бляха, муха. Какой серьезный! Да, блин, ну почему я ж так... Я же... Блях, мне сюда! Да вас два нечестно! Пошел нахер отсюда. Второй. Понял. Да я не достаю он. Вот сука. Опачки, опачки. Щит-то сломался. Щит-то все не вечен. Думали, меня будете постоянно обижать? Сейчас, блять. Я тоже должен когда-нибудь. Здравствуйте, вам можно войти? Ничего, а как мне туда попасть? Открывается с другой стороны. Это вы классно придумали, а мне как? Оно примерно находится... А как? Оно вот напротив этого находится? Ну да. Там проход есть. Ну ладно. Пойдем поищем. Шорткат в любом случае мы сделали, так что если мы помрем, мы сюда еще попадем. Как-нибудь. Блин, ну он тут мужик ходит, блин, там бродит. Ну, главное, не запалиться перед ним, иначе это все это пиздец. Отдавай. что у тебя тут есть? Да что? Ну не нарывайтесь, пацаны. Вы слишком медленные. С вами уж-то я как-нибудь справлюсь, чем мне позориться? А то ребята посмотрят, такие скажут. что это? Он даже обычных бомжей побить не может. Ну как так-то? Кого мы смотрим? И, и на вот это мы... Тратим свое время! <свист> <свист> <свист> Сучок, блядь! Мне его по-любому победить надо. Если мне его по-любому надо победить, это бред. Чем, блядь, его победить? Я, я, я даже, если честно, не представляю. Я даже, если честно, вообще это никак у меня в голове не укладывается. Что с ним делать? Куклями закидывать, это бред. Создает верево... херня. Магическая смазка. Магия. Чем его бить? Больно так. Красные гнили. Может ядом. Можешь попробовать. Да, попробуем, что ли. Э! Чмо! <с> Иди сюда! Я буду тебя унижать. Или не буду? Опа. Здесь я не был. А, здесь я не был. Опачки. А вот это я тебя обманул, да? Здорово получилось. Он же не пройдет, он слишком жирный, чтобы пройти сюда. Я там какой-то топор еще забрал. Ой, как классно. Слушай, мне понравилось пробежать его. Ага. А вот это уже серьезно. Это прям блокпост. Вон прям гранатометы, базуки, блин. Вон мужик висит. Надо забрать мужика. Так, не, ну выходите прям вот так. Это с голой жопой, я не согласен. Это верх. Ой здесь стоишь он между прочим мог мне дать неплохо так это а все я откончился он такой он так мало действует О -о -о. а все здесь ничего больше нет что ли бляха это грустно это очень грустно а, -а, -а сейчас блин. А, -а, а блин, ну его кукрями закидывать, это пипец просто. Там еще что-то валяется, вон там он. Он прям палит очень сильно. Даже присел ты, не присел вообще, ну насрать. Ага. Не, <whites> глупость. <white> Бесполезно. Там проходов вроде нигде больше нету. Хотя должен быть. Да, подожди ты. не бы рассмотреть. Ну вот и ч? И ч вот ты мне с ним предлагаешь делать? Призвать никого я не могу. Чё, типа пофиг прощемать попробовать? Хм. хм. Ничего не вижу, нету, нету, нету, нету, нету Есть вход Прекрасно Тут я точно не был Ничего Ну давай Коли не шутишь Два меча надо совхватнуть И что это, куда? Я что-то открыл Куда-то Проход к боссу вряд ли Кузнечный камень мрака Ладно, я сюда прошел, пускай будет так это чмо ушло отсюда. Воу! Нифига себе! Так, ладно, здесь проходик был. А -а -он там он есть? Что? С той стороны, как минимум, валяется одна какая-то фиговинка. Тихо-тихо, быстро. Есть еще кто-нибудь? Нет, вроде все. Отлично тогда. Так, окей. А, железный точильный клинок. Это позволяет более какие-то мощные предметы создавать. А, Какой-то щит. Клин не видно или что-то такое. Мизерикорд. Так, окей, я слышу крыс. О! Я понял откуда. Я понял, что за проход. Только нахера я сюда прошел? Зачем я сюда прошел? Объясни мне. Просто он типа отсюда мог прийти на подкрепу этим. Так, это просто залутать было? Я потратил мечи, чтобы залутать? Тут типа где-то крыса какая-то еще это. Может это не все? Ты все? Может тут где-то есть какой-то тайный проход? Нет? Типа слышишь где-то мышь? Где-то мышь что-то скребется. Это, конечно, может где-то внизу быть. Ну ладно. Походу, это просто залутать. Окей. А, у меня почти нет маны. У меня ничего нет. Вон проход. Окей. Оп. А, -а, -а это проход сюда... Все, и все забрал. Было близко. Было близко, было близко. Ну, а как попасть туда? Там же какие-то вон тоже подъемы наверх, что-то. Проходы. Там точно нет ничего. Так, ладно. Предлагаю сходить наверх. Активировать благодать. И после этого у нас будет много хп. А, блин, по-хорошему, конечно, бы мотануться бы к... А чё мотаться? А, я типа в опасности, да? Вы в зоне риска, так сказать. Окей. Восстановим ману. Восстановим э, здоровье Восстановим пузырьки и теперь, и теперь Я создам, наверное Стрелы Во Давай, можно горячий? А, в принципе, у меня хватает А, у меня очень мало звериных этих И что я могу создать? 30 Ну окей, давай Окей Все, не могу У меня мало звериных костей у меня есть горшок ладно окей пойдем дальше пойдем вернемся а, теперь если я лук а 10 и 30 а когда я здесь успел создать а я подобрал скорее всего угу. окей теперь мне надо проскочить туда вот мимо этого пацана каким-то блять образом Точно ничего нет? И -и а вот тот не будет мне мешать? Слази. Давай ты спрыгнешь просто. Отлично, красиво, красиво. Супергеройское приземление. Так, теперь, пацаны. Давайте. Раз на раз. Бах! Давай этого сразу тоже. Бах! Вот это чё? Бах! Блин, не в того. Иди сюда. Вылагайте, пацаны. Иди сюда. Я здесь. Я жду тебя, мой юный друг. Иди ко мне скорее. Я не все стрелять будут, что ли? Так, ну я в тебя, я в тебя тогда кукрю кину. Не в того. Вот в того надо кукрю кинуть. Опа-опа-опа-опа. А что такое? Ч такое, пацаны? Ч-то у меня что-то прилетело в ответ. Есть еще кто? Есть еще желающие. Ты? Лови. Отлично. Так. Эй. Бах, лови кукрю. Кукри кончились. Окей. Окей. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Не то, не то, не то. Оп. Отлично. Прекрасно. Мы идем с тобой сейчас. Но тут как бы вот так вот. Ага, и ч ⁇ А как? Э... Вот так, да? Ага, лови. Так, ну, блин, просто туда идти вот так в лобовую прям очень глупо. Лови. Не попал я? Э -э Эть. А чё? Стрелы, ты видишь, летят по какой траектории. Какой-то херовый прям. Меняют траекторию прям на лету. Так, этого сразу прям выхлестну. Выхлестну. Лови. Отлично, прекрасно. Так, ну, собственно, вроде как... А, нет, вам последний остался. Последний же. Ага. А. А. А. -а, -а, -а, -а, -а. Как-то я тебя пропустил. Блин, не попал. Ага. У нас получилась такая большая, как-то правильно назвать, оппозиционная битва. То есть я занял какую-то позицию и просто раздавал им люлей. Я вот там не вижу, там какой-то он здоровый чувак, да, с тыквой на голове. Тут можно было, кстати, призвать пацанов. Так, бери фляжки, пригодится. А, даже так. Я мог отсюда прийти. А как бы я оттуда попал, сюда. Есть несколько путей. Так, ладно, это мы сейчас разберемся. Я сейчас просто все заберу. Пика. Руна. Руна. Магическая смазка. Вон, пацаны, отдыхают. Давай помогу. Нормально. Болты с них упали. Так, ну это большая локация, очень много куда сходить можно. Где-то кто-то ходит. Ну он тот чувак с тыквой, по-любому. Угу, успел. Огненные стрелы, кстати. Восполнили чуть-чуть 12. А потратил-то я больше все-таки. Где-то ходит. Слышишь? Нихера себе у него тесак. Это не стыква, это кто-то другой. Это кто-то побольше и помощнее. Блин, так каждый раз зачищать это тоже такое себе удовольствие. Угу. Так, главное не спровоцировать того мужчинку. Можно, в принципе, было отвести его к э, нашему другу, тому многорукому. Может, они бы подружились? Кто откуда бежит? Я не совсем по звуку ориентируюсь. Ты бежал? Ну, ты уже не бежишь. Ты лежишь. Это совершенно другой глагол. Учи русский, пожалуйста. Деревянный большой щит. Нахрен он мне нужен? Да блин, ну я привыкаю. Опять же, опять же, возвращаемся к тому, когда много играешь в одну игру, а потом играешь в другую игру. У тебя все нахрен путается. Поэтому нельзя играть в разные игры. Нельзя играть. То есть, если ты играешь в одну, ты играешь в одну игру. Никаких там, если ты играешь в Horizon, ты играешь в Horizon. Мы его прошли. Если ты играешь в Dying Light, ты играешь в Dying Light. Если ты играешь в Elden Ring, ты... Почему не было бакстепа? Ага. Ага, ага, ага, ага. Почему я не могу, блин, это жаль. Быстрей. Окей, окей, окей. Тихо, тихо. Нельзя, нельзя, нельзя тупить. Отлично. Все-таки атака, атака в принципе помогает. Пепел войны, мне кажется, можно так заточить оружие под пепел войны, что он будет прям дамажить только в путь. А-а-а! а а, -а, -а, -а! муха Откуда он херачит Ну это не тот, мужик. Откуда было? Откуда шахнули? Пиздец Но это не он Он бы не мог так со мной поступить Бляха, не успел. Капец. Это, короче, я понял. Прикол. Это если бы я пошел через главные ворота. Это, то есть, прям, то, что мужик сказал. Главные ворота, типа, сильно укреплены. Иди в обход, иначе получше пизды. Ну, то есть, это была правда все таки Блин. Обидно. Их слишком много. Их слишком много там, наверное, зря я поперся. Но мне было интересно, что там. Я думаю, туда можно будет сходить, но. А-а-а, блин, у меня и души просрались же. Черт. Mm. А как мне сейчас тогда быть? Сейчас будет жельше. И броня у нас какая-то стрёмная. Надо вот новую, сильную. чтобы всем давало просраться с первого удара. Ага, сейчас. А сейчас. -а -а. Ладно, надеюсь, он не будет меня трогать. Здрасте. Да-да-да-да-да. И что, не все на меня пойдут? Не пускай идут. Ну а чем мне их выманивать? У меня как бы есть стрелы. Во-во-во-во-воу. О, мужик бежит. Так, ладно, лагающий мужик умер. Дальше. Есть еще кандидаты. О, давай, давай, давай. Саблю вытащил. Все, погнали. Погнали, погнали. Смотри, по какой траектории летят. А, это не сабля. Ну, да, мужики, ну давай. Ну так неинтересно, пацаны. Блин, а какие выдушнилы. душнилы. Похер, нормально. Пляшем дальше. Не тот, Но уже поздно. Ладно, размен произошел! Быстрее! Быстрее! Оп! Ага. Да просто, просто жахай. Окей. Что ты делаешь? Зачем ты тратишь стрелы?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 как такой ситуации поступать? Эй, зигзаг. Ага. Ага. Да блин. Воу-воу-воу-воу, полегче, мужчина. Так, ну они в упор меня не видят. Мне это, конечно, радует. Мне это немножко раздражает. Как это они меня не видят? Я что, для вас шутка какая-то? Вот, желтый, смотри, за него много дадут, наверное. Да мне подожди, желтый нужен. 500, а за обычного. фу -ка, смотри, какой. Я сейчас сдохну, блин. у тебя какое-то стихийное оружие. За обычных по 100 чем-то дают. Значит, все-таки если глаза светятся, это значит а, какая-то за них больше душ дают. Но они, наверное, сильнее или нет? Так, погоди. А, теперь. Я иначе запутаюсь. Очень сильно запутаюсь. Вот здесь есть проход. Туда к главному мы не будем возвращаться. Даже несмотря на то, что там души у нас, не души. А возвращаться я туда не буду. Возвращаться мы туда не будем. Мы сходим сюда. Посмотрим, что у нас. М -м -м. Блин, плохо, плохо, плохо. А, почему меня даже крысы пытаются задолбить? Быстрее! Ладно, окей, окей. Потому что блок есть. Потому что есть блок, и надо его использовать. Они а просто пытаться беспорядочно воткнуть свою атаку. Ну ё ну когда же ты научишься? Когда же вы научитесь так играть? Ну ё-моё, молодой человек. В самом деле. И что? Ну я не могу пройти. Ну и нахрен я сюда шел тогда? Извините меня. Зачем я сюда шел? Издеваются надо мной. Ладно, будем знать, что здесь проход, типа туман, пока нельзя, наверное, после убийства босса, может, можно. Может быть, тут, кстати, можно призвать... Можно было бы призвать Олега. Но у меня на него не хватает маны Если мы взяли флешку с маной Можно было бы выпить, призвать Олегу Чтобы дать пиздуле вот этому дядьке А так как мы это не сделали, мы это уже не сделаем Соответственно дядька сейчас нам дает Люлей, я картину нашел какую-то Мляха Че ты встал-то, напрягся, а? Страшно? Очкуешь, мужик? Очкуешь, я знаю Знаю, сам очкую Ладно, херачим Еще херачим Не то Да блин, ну что же, как это Как это сделать, бляха нет Подожди а, Убери, убери, убери, убери, убери Все окей, в атаку А, псина еще живая, блин Не достал! Да собаку-то самое главное! Я, Кирилл, вот я сейчас за собаки помру, да? Нормально. Я сейчас из-за собаки чуть не помер пару раз. <laughs> я в шоке. Так, ладно, призыв есть. Блин, вот эту статую надо было с помощью него сломать. А Ай-яй-яй-яй-яй. -ай -ай -ай -ай. Я уже не сломаю. Ну ладно. Потом можно будет. Если вдруг упороться настолько захочется, можно будет сломать. Есть кто? Окей, что? Картина пророчества. Так, окей, есть картина. Нашел картину. Лестница есть. Подняться наверх нельзя. Волки кончились. Ой что-то у нас все с тобой прям так тяжко идет, не могу, прям. Прям у нас в прошлые разы как-то все намного проще было. А сейчас прям как-то тяжело, прям тяжело. Это где? Это куда? Ну это вниз, я вижу. Туда вниз спрыгивают, ну зачем? Это может быть. Я вот не помню, мы вдоль здесь ходили. Но не похоже, что мы бы. Что мы там ходили. Я вроде ничего такого не видел. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Дайте мне благодать. После такого должна быть благодать. Сто процентов. Благодать, а не вот это вот херовина, блин. Вот это вот. Mm. Еще. Давай-давай, пока он Окей, okay, все. Опять одной рукой. Ну -мо, схвати же его в две руки. Почему нет какой-то универсальной кнопки, блин? Если ты двуручное оружие, то он уберется только в две руки. Зачем мне его одной рукой держать? Кто это придумал? Кто это вы выдумщик, а? Хидетака? Это он придумал, я знаю. Так, я думал, он ближе подлетит. Ладно, окей. Окей. Да блин! Ни он не попадает, ни я не попадаю. Что за беспредел? Я не могу. Камера летает просто как проститутка. Не знаю, как это совместить, но я не знаю. Ты что-нибудь придумаешь, что у меня сообразительный? Что-то хотели, а? Зачем? Блин, как мне некомфортно в этой локации. Нет, все-таки в той гнильце было... А, думал, скажу нормально. Нет, в твоем лице было намного некомфортнее, но все равно, здесь у меня как-то прям прям тяжело как-то идет, слушай. Думал, я тебя не вижу. А, думал, я тебя не увижу. Смешной такой, не могу. Так, что это такое? Я все забираю, никуда не трачу. А, кузнечный камень можно будет влить, кстати, в прокачечку. Но не знаю, есть смысл ходить вот с этим мечом? Может, у меня есть уже меч по, по какой-нибудь. Так, в той стороне я вроде все сделал. Значит, нам сюда. Ага. Угу. Я прям... Прям что-то как-то... Не чувствую себя в безопасности. Гордись собой. Ты был славным бойцом. Был Жаль только, что служил не тому господину. Да унесут тебя ветра тебя в, на небеса. Ага. Еще МПС. Еще погашая. Секу. Я надеюсь, ты меня на небеса не собралась отправлять. Здравствуйте. Так-так, кто это у нас тут? Ты ведь погашая душа, верно? И явно не из рыцарей Годрика. А я не Фелелукс, воительница и погашая, как и ты. Меня сюда послал мой отец. Для да чего же это превращение отвратительно? Повелителю не, подобный... Повелителю не пристали подобные идеи. Годрик от... осквернил что-то там. А если ты захочешь бросить вызов Годрику, прошу, возьми меня с собой. Его деяния оскверняют ветра. Отец позволит мне сражаться вместе с тобой в этом бою. Впрочем, довольно отвлекаться. Отвлекать я болтовней. Мы погашли, должны следовать по своему пути. По той дороге, которая ведет к трону повелителя Элден. Ага, я так понимаю, это... Как сказать? Помогающий NPC, который можно... Можно попросить ее прийти, помочь, дать э, Годрику люлей. Ну, не знаю, не знаю. Это семечка, это семечка, пусть будет. семечка, я уважаю. Это лилиатрины. Кстати, какие-то редкие вещи, как я понял, светятся фиолетовым вот так внизу. Когда ты их... По... Так, ну это не страшно. Хотел бы я верить в это. Да, блин, что такое? Чеш... Чешется. Нет подставы никакой? Ага, окей а -а Ну, блин Вообще, я не ощущаю, что Должна возникнуть проблема А вон, кстати, уже Годрик, Родрик. Окей Окей Потому что вон уже Светится туда свет Давай иди сюда Подальше от тех пацанов ПВП, чисто Понял. Знаешь что? И вы, господа, знаете чего? Оп! Бородуля нафиг. Здесь нету! <с> Ебать! Нету, блядь. А, есть, блядь! Блин, я просто боялся, что если начну сейчас с ним сражаться, он меня случайно завалит, и я придётся заново сюда бежать. Мне такой план не особо устраивал. Фу, неужели, неужели мы дошли? Дошли до Годрика этого. Куда вот это проход? Меня интересует. Ну вот куда ты, блядь? Ага, пепел войны буревестник угу. буревестник не очень ä, приятные воспоминания у меня с буревестниками горшки там горшки это типа как а, как же его александр да я же не гоню сашка санька александр что такое было впереди требуется спокойствие ну да я так понял а, ну мы можем попробовать дать боссу люлей пару раз. Горшки, горшки противные, я понял. Сильные. А. О, о, о, о, о, Ты откуда взялся-то? б твою зад. Я знаю Александра, пацаны, это ничего как бы. Окей, окей, вот так И да... вот Хитуля не в того. Вот в этого. Еще, еще, еще разочек. Мы потом на благодати отдохнем. Прекрасно. Быстрее! Отлично. Осколки живого кувшина. А, Сарая тевтельная, что-то там. Фууу. А еще один. Вот эти мелкие, как я понял, бесполезные. Проблема в большом была. Ладно, окей, справились. А, треснувший горшок. А, ну это простые. Вот это я дал хитулю. Еще горшок, окей. Мы сейчас здесь пройдемся чуть-чуть. Потому что э, сил в победе над боссом я не ощущаю, что мы сможем его победить сейчас. Это э, мне надо, знаешь, как вот я делал серию босса Раша вот этого. Мне надо вот прям садиться, пытаться что-то пыхтеть, кряхтеть. Это куда? Это еще один шаркат. А это где я? Чего? Тебе благодати не было? Чего, блин? Тут была благодать. Я пропустил это? Там здоровый мужик. Да? Нифига себе я. <связь> <связь> <связь> вот это я даю. Окей. Буду знать. Так-то я не знал, теперь буду знать. Просто пропустил, взял благодать, нифига себе. Но это чтобы с подручным было ходить по замку, ладно, окей. Идем. А, здесь вообще вон еще вверх как-то можно подняться. Тут Вообще очень много каких-то закутков и так далее, в которые я так и не сунулся. Вот там вначале где этот многорукий чувак ходит, а... потом, потом суп с котом. Потом вот здесь наверху можно пройти, там, блин, проход закрыт, здесь закрыт. Я не знаю, может, после босса какие-то развилки, открывашки будут. Блин, ну ладно, погнали, так. Что я сделаю? Что я сейчас могу сделать? Я могу только... Сколько у меня душ? Я даже прокачаться не могу. Ладно, четыре тысячи... не страшно. Хотя надо было потратить, знаешь, во что, блин, надо было купить у этого чародея, сбегать, все. И потом просто телепортироваться. Блин, да, надо было так и сделать. Мультики, кстати, здесь редко. Могучий дракон. Ты законный наследник. Даруй мне свою силу, родич. Вознеси меня на невиданную высоту. Well. Mm. Ну Он сказал, Вэл, well", это типа хорошо. Богатшая душа. Что-то там, без чего-то там. Позвонившая себя знатью. На колени! Я приказываю тебе! Я владыка всего зло золота мира. Золото? А почему золото ты весь? Ты, ж, ты даже не весь золотой. У тебя вон что-то, мать, я типа. Это рада, и чё? О, какая большая площадка. Можно коня вызвать? Я могу Олега вызвать, чувак. Я так и сделаю. Олег! Фас! Фасуй его. Ага. Атака Болюча. Так, ладно. Мне бы понять, как он атакует. Оу, больно. Так, ну Олег это вообще без шансов. Еще бьет. Смотри, бах, бах, бах, бах. Ой, надо против него что-то быстрое. Я не успел. Я пытался успеть. Я не успел. Успел, ладно, окей. Так, и что я с ним делать? Как с тобой биться, мужик? Я же нырнул. Так, тихо-тихо, кастует какой Ага, она бьет по площади. Наверное, надо прыгать. Ага, ого-го-го-го, ого, тихо-тихо-тихо-тихо. Он неадекват, я понял. Это будет примерно то же самое, что и с Маргитом. Я не понимаю, что с ним делать. Яха! Быстрее, быстрее, отхожу, отхожу, еще, еще, да, да, да, да. Что это? Закручу, верчу, запутать хочу. <свист> чё, ну, да, да, чё, рот, блин. <свист> Он замахивается полтора года. <свист> Ой, ща как уебу! Щахаху ебу, блин! <свист> Сука! Годрик старуки, блин! А как эту женщину с собой взять было в поход? <свист> Я вообще ни хера не понял. У него, типа, долгие атаки, но, блин, мне кажется, мне нужно оружие какое-то побыстрее с двуручником как-то тяжко. Ты что думаешь? Что ты думаешь по этому счету? Давай еще разочек. Давай еще разочек. Еще раз, еще раз. Что такое здесь светится? А, а, -а, а, вот оно как. Не, я сам пока что. Я пока сам. А потом порешаем. Если что если что а скорее всего это что-то. Да вот опять, опять у него! Опять у него вот эти тычки, типа что, какую ебу Ой, пиздец. Он, типа ветром херачит ещё, да? Ой, зря. Не успею! Еще, еще, еще отхожу. Успел, успел, успел. Ну, хп у него до херища. Ага. Ага. Вот опять, опять, нет, нет, ветер, ветер. Пиздец. Да. Я уже видел, летят к меня ветряные тучки. Что это? А, это псих, я понял. Я не знаю, насколько далеко он достает. Так, это он колдует. Колдуй бабка, колдует детка. О-о-о-о! Oh! А, ah, оно все равно летит! Оно все равно продолжает лететь. Окей. Okay. <вы> не попал! <вы> Тихо-тихо-тихо-тихо. паники, Никитос, без паники. Ага. <свы> Так, опять колдует бабка, колдуй детка. Нет, он делает другую! То есть у него еще и разный мувсет, да? То есть он, у него с выходом на разные атаки... Да я застрял! Пиздец. Нормально. Фу, и чё ты Так, ладно, это колдует бабка или колдует детка? Так, это окей. Оп, блин, нет, не, рано. Ага, окей. Ну, я вообще далеко Далеко не блин Блин, все равно достал, ты смотри какой Олег, помоги Не сильно он мне, конечно, поможет Вот, Олег прям сходует Тихо, тихо, тихо Ну, кажется, если эту девчонку позвать Мы его можем ушатать я ощущаю это Тихо Блях, зря подлез по него Нормально, Олег Оле, же нормально Что он делает? Что, что, что я сделал? Все, он умер Он умер Тебе руку отрубил? Ты что, дурной? О, это вторая фаза, да? Это вторая фаза. Это вторая фаза, все, мне пиздец. Ах, величайший из драконов. Даруй мне свою силу! Ты куда ему что вставил? Фу фу фу, дракон вставил, фу фу фу. Ну и блин, как обычно какие-то тентакли. Ну да. Спасибо. Прародитель! Что-то все и каждого будьте свидетелями. У него огненная пушка появилась. А -а -а -а -а! Олег, Олег, что делать? Олег, он, он шпарит просто, прикинь. Ему вообще пофигу. Олежа, мы не вывозим. И у него новые, да, появляются атаки? Так, ага, окей. Зря. Окей, Олег отлетел. Что, что, что, что, что? Ага, окей. Блять, за Ну, блин, это нечестно, это читы. Как мне от этой атаки уходить с первого раза, понять. Я красавчик. Вот, я, я, я, тут, оказывается, еще есть и куда упасть. Вот как мне нужно следить за тем, что он там шпарит, что-то делает, мне надо от этой атаки как-то отступать в сторону, назад, он меня жмет, и мне еще нужно понимать, что там обрыв, который, о котором я узнал вообще в первый раз только что. Как? Не, его реально победить, его реально победить, но мне, если честно, так не хочется заморачиваться с ним, он какой-то бесполезный, мужик. Пойдешь со мной? Моительница Нефели Лукс. Пойдем. Ладно. Я просто не хочу. Я просто не хочу, чтобы он это как его. Ну, не хочу я долго возиться с ним. Если честно. Поэтому мы возьмем не нефелю, которая лупс. И дадим ему пизделей. Да, если бы. Сейчас она тебе даст пусты, старый. Лови! Да, блин, серьезно, он в нее ее будет вставить, да? Не, он делает другое. Она что-то бесполезное, он просто Ой, меня задело. Окей. Плохо, плохо. Сейчас добыпендр. А тяжело, а, что с призывами, что с помощниками играть в том плане, что не совсем понимаешь, когда он на тебя переключится да не беру а почему я не могу им бакстеп делать ну очень быстро мы его довели до второй фазы практически тихо тихо у меня на вторую фазу легче давай, давай давай давай давай так тихо пью так ладно окей опять мультики пропустить Зову Олега помогать. Бляха где килки? Так, тихо в твоей стороне обрыв. Надо помнить, ребята. Просто долбим его, пацаны. Ой, хп. Блин, забыл про хп. А -а -а, блин, я его мог все завалить. Сука, давай еще разочек. Сейчас мы ему завалим, сейчас мы ему дадим этому старому. Сейчас мы покажем, какая молодецкая кровь. И не смотри, что мы ему толпой гасим. <свят> это никак взаимосвязано. Он более старый более опытный, а на нашей стороне как бы юность, там, азарт, вот эта вся, вот это, вот бодрящая, живящая кровь, там вот это, вот вот. Ну, ну ты понял, вот эти все штуки. А, мне, знаешь, что интересно? Да, да, да, пойдем. Это было интересно. Инвентарь, инвентарь, инвентарь. Я хочу поставить в инвентарь какую-нибудь штуку. Ну, вряд ли его огнем можно бить. Наверное, молнией тоже. Он как-то там какие-то воздушно... Может, отраву какую-то попробуют на него нанести. Или магическую атаку. Давай я... Так, как сложить в инвентарь? А это снаряжение. Окей. Это вот за место кухрей. Я положу вот эту смазку. И буду пытаться его долбить дополнительно. Если получится. А, я не знаю, получится или нет. Но мы попробуем. Да, блин, не получается! Я не могу подгадать таймер. А где она идет? Она идет, нет. Она что, не пришла? Она меня бросила! Она не пошла со мной биться вместе с ним. Против него, точнее. Вот я, я не понимаю. О, бляха. Давай проверим. Долго. 144 нанес. А, блин, хп. 144. Не знаю, больше или нет. А, 144. Почему она со мной не пошла? Я же ее позвал, нет? Я же ее позвал с собой. Почему она со мной не пошла? Она все? Она обиделась в прошлый раз? Она больше не будет ходить? Она всего один раз ходит? Она умерла во время прошлого похода? Или как? Или где? Или за что? Ты понимаешь? Я не понимаю. Почему она не захотела идти? Я же ее позвал. То есть, если тебя зовут как бы на стрелку, ты чё, с Слыши не идешь? А? А? Отвечай. Говори. Объясняйся вот, прямо сейчас. Призыв помощника. Так. Призыв помощника. Так. Сработало, да? А, мне надо было дождаться, пока она появится. Серьезно. Окей. Так, мне надо посмотреть, сколько. Я просто ему урона ношу. Ну, давай, давай. Раз, два, три. Да я нажал в куврок, бляха. Блять, за дело. А она его мол не бьет. Может надо было смазку на молнию взять? Да блин, ну стой ты. Да вот, какого хера он на меня сейчас переключился? Да, тихо. Я к нему вообще подойти не могу. Я не понимаю, сколько урона ему нанес, потому что она тоже убьет. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, задел, задел, ой, попал, попал, ой, плохо, плохо, а -а -а -а -а! зарезал, убил, уничтожил, блин, ну, просто прошлый, прошлый, вот тот самый заход, когда я, блин, просто случайно помер из-за того, что у меня кончились хп, когда мы его толпой гасили, я не заметил, что у меня, оказывается, хпшки кончаются, вот это было самое удачное, а сейчас что-то прям не прёт, сейчас прям не прёт, прям не идет, прям вообще никак. Давай-давай, собирались, собрались, собрались, собрались, собрались, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас он, сейчас он получит, сейчас он получит. Даже с двуручника, даже с помощниками, ну, получит, получит. Просто, ну, если игра позволяет позвать помощника, почему, я не вижу, опять-таки, ничего зазорного в этом. Типа, каждый играет в игру так, как ему удобно, так, он хочет в меру своих возможностей, правильно? А игры это вообще такое, а, такая вещь, которая должна уставлять тебе удовольствие, как бы, ну, потому что если ты играешь в игры и тебя это не приносит никакого удовольствия, ты, блин, какой-то, не знаю, раз, два, три. Настанет день, хотел сказать, когда я увернусь от этой атаки, и настал, настал. Ой, бля. Ага, ага, бляха задела. Ладно, хоть лежал тогда, не. Они... Я смазываю. Я так и знал, что он сейчас на нее переключится, поэтому. То есть иногда. Не-не-не-не-не-не-не. Ну ты зря полез. Ты чё, его мувсет не выучил? Зачем пришла неподготовленной? Ага. Ага. Окей, окей. Ага, ага, колдует, колдует. На нее, да, колдует. Ага, сейчас прыгнет. После этого можно жахнуть. А теперь отступаю, отступаю, блин, не успел. Так, техчас опять подлетит, можно жахнуть разочкой, не успею. Да блин, не дает, смотри какой. Ляха, как больно. Главное, чтобы она не померла до второй стадии. Не успел. Ой, как мало. Да не дает, смотри, какой мужик, а. Ой, ну включись на него. А, смотри. А, не дает ему нас? хп? Не понимаю. А! О, нифига, она ему еще надамажила прям жестко. Ты видел, сколько она ему еще урона воткнула? Так, оле Олежа, Олежа, Олежа, быстро. Быстрее, Пока. Я пожертвовал ХП ради Олега. Все. Ой, у нее ХП вообще мало. Все, она сейчас отлетит. Ляха, <смех> Ну ч вот ⁇ остались мы с тобой двоем, да? Да, блин, опять это... Вот что? Что мне с этим делать? Быстрей! Блин, все равно задевает. Смотри на него. Так, надо полечить, смотри. Вот что это? Это файрбол, я понял. Быстрее Зря второй Плохо Не вывезу Плохо, все <свист> это все. ГГ. Блин, ну хп у него так мало осталось. М -м -м. Мне не повезло, что эта девчуля очень быстро отлетела. Блин. <свист> <свист> да я хочу его добить. Я хочу добить его до конца серии. Ё-моё. <свист> Мне очень хочется, очень хочется его победить. Ах, эта серия уже идет нормально. Блин, и уже спать пора, пора спать уже. Понимаешь, работа, работа, как бы говорится, работа не волк в лес не убежит, но такова наша реальность, что нет, что нет. Если ты как бы взрослый ответственный человек, ты несешь ответственность за вот о, свои трудовые обязанности, в том числе. Да, пойдем. Пойдем, воительница Нефели Лукс. Давай, Годрик, 100 руки. Хотя 100 рук, конечно, я тут не насчитал вообще прям. Тут, может, десяточка и наберется. Да, блях, когда я увернусь хоть от одной атаки нормально? Да, блях, ну ты серьезно, ты не видишь, я лечусь? Ага. Ага, Все. Когда вот на нее переключается, я не понимаю. Ой, ухожу, ухожу, ухожу, ухожу, ухожу, еще ухожу. Ага. Ага. Ага. Ой, зря отошел. Ага. Ну, там я просто тупо мог это по приколу отхватить. Ладно, переключился на меня. Я пью. Не буду бить. А он еще продолжает после этого. Окей, окей. Так, вот это атаку я выучил. А вот эту не выучил. Ага. Давай, давай, давай, давай, давай. <соци益><соци益> Блин, я полечиться не успею. А, он на неё? А, -а, -а. Ну, тогда ладно. Так, ну у неё ХП, бляха, побольше осталось. Как бы проблема в том, что у меня... Опа, тихо. Ага, он этому. Он Олега. Тихо, тихо, тихо. Надо как-то его обходить, потому что он начинает всех пучкой долбить. И это, это плохо. Я могу, конечно... Блин, нет, я очень долго буду с лукой его долмашить. Вот они, блин, еще не отпрыгивают, нифига. Ой, тихо, плохо. Тихо, тихо. Х хиляюсь, хиляюсь. Он что-то атаки не проводит. А, ну да. Олегу все. Олегу пиздец. Ой, плохо. Я успел? О! Нет, только не поверять А, она его добила, ты забрала мою славу Я владыка всего золотого У него хопа чуть-чуть осталось И однажды мы вместе вернемся В наш дом Омываем и золотыми лучами Великая руна Годрика Хозяин осколка Годрика Воспоминания о Старукам. Великие руны, которые вы получили, одолев хозяев осколков, утратили благодатную силу, однако их силу можно восстановить в священных башнях между землями. Чтобы узнать, какую башню нужно посетить, прочитайте описание руны. Спасибо. Прекрасно. Замечательно. Здорово. Угу. <смех> Всё, победа Давай, пиши Читы, помощники Призывы Сам не можешь Криворуки, но я еще раз Не помню, я договорил а, Игра, как бы Она должна приносить удовольствие Как бы Я считаю, что Ничего в этом зазорного нет Разработчик дает такую возможность Я ее использую, почему нет? Почему нет? Где, где написано, что так нельзя? Где написано, что так не делать? М? Покажи мне. Покажи мне вот пруфы. кинь мне пруфы. Все, на этом закончим. На этом закончим. Прекрасно. Босс Шатан. Первый, как мне... Как, типа... первые Типа, основной сюжетный босс. Вот, как-то так это звучит. Красиво, понятно.